Здорово! это обзор от Мопорк, я Трэш, и сегодня у нас обзор Mental Hospital 4. Продолжение хоррора про похождение журналиста по заброшенным приютам. Так и не разобравшись в том, что произошло в больнице Святого Патрика и кто такая Элис, герой было отчаялся, но однажды его разбудил звонок незнакомца, который утверждает, что знает ответы на все вопросы. Но для этого им нужно встретиться ночью в детском приюте Святой Марии. Ничему не научившись с прошлого приюта, мы отправляемся в новый. Как и раньше, тебе пристоит решать множество головоломок, изучая найденные записки и рисунки с подсказками. Ну и конечно же, как всегда, тебе пристоит много убегать и прятаться, ведь хоррору без этого никуда. Управление особо не поменялось. Есть все та же камера, которая позволяет видеть в темноте и находить скрытые объекты. Кнопка бега, взаимодействие, и к ним прибавился прыжок и приседание. А вот графика подверглась существенным изменениям. Появилось много деталей, красивых эффектов и приемов, так что атмосферности также на порядок прибавилось. Помимо полной версии, можно скачать демо для ознакомления с геймплеем, которая почему-то полностью скопирована с отмененной Silent Hill. это или халтура, наверное, мы никогда не узнаем. Благо, копипаст вроде бы не касается основного сюжета. Ну, за исключением схожести с Outlast. В любом случае, в Mental Hospital 4 присутствует великолепная атмосфера, сюжет и много новых интересных загадок, что является хорошим поводом для прохождения нового творения от украинского разработчика. А на сегодня это все. Ставь лайк, качай игры с нашего сайта бесплатно и не забывай про предыдущее видео. До завтра!